Мобильные банные комплексы «Своя баня» созданы для тех, кто ценит свое время и любит комфорт. Уникальные преимущества наших бань позволяют использовать их в любом месте и устанавливать в короткий срок. В чем же отличие от любых других предложений по баням или саунам? Мобильность. Перевозится на любые расстояния. Автомобильным транспортом. Установка за один день. Достаточно иметь ровное, прочное основание. Подвод воды, электричество и канализации. Пять разных комплектаций, которые отвечают любым запросам. Есть все. Оборудование, мебель и даже веники. Быстрая доставка и наличие. Вам больше не надо затевать стройку у себя дома. Экологичность. Только натуральные материалы внутри и снаружи. Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте, и мы вышлем полное описание всех комплектаций с ценами. Закажи свою баню уже сейчас и получай удовольствие, которого ты достоин.